Всем привет, дорогие друзья, с вами Никас Бро, Тера Ваня, вы на канале Трикса, это продолжение, 9 улик, э, секрет Змейной Бухты. Ребят, в прошлый раз мы остановились на том, что мы э, пришли на кладбище искать Блэка, Блэк здесь, потому что тут есть бычок, который э, от сигарет, курить плохо, а мы знаем, что ли, с первой липса в второй с первой серии мы знаем, что Блэк у нас любит покурить, ага. Сюда нужен кирпич. Ага. Ага. Сюда нужен ключ. Ща, нет, нет, да, остановись. Сейчас... А, опа. А это, как я понял вот сюда, да? Опа, опа, опа, это сюда. Да, о, у, это место последнего под мэра. А это здесь похоронен бывший мэр, как я понял, да? Ааа-о-о-о-о-о. страшно. Опа, тут. Что-то написано Один Девять Восемь Девять Это моё Наверное, выкроен бычок а, Трупы же не курят? Не знаю Сейчас А Один 1... Девять Восемь Девять Что тут делает чемодан? Ребят, может мне кто-то объяснить, что тут делает чемодан? Трансформатор включатель. Oh. Oh. Hello? Oh. Есть тут кто-нибудь? Прячься. Прячься. О, oh, это же блэк. Почему он такой испуганный? Опа! Это ж я хочу выйти из дела. Know, Я не знаю и не хочу, gold что gold ты ищешь в этой старой Убийство, всего, всего города, Abducting похищение turists? туристов, арест это слишком. С меня хватит, you, от тебя, я не убийца. Смерть Джо вышла случайно, и в этом твоя вина. I'll give you five grand. Я дам тебе 5 штук, только если ты отпустишь нас с репортершей. Стой, что ты делаешь? Нет! Ты подвел меня в последний раз. А! Страшно! Уйди! Думаю я этого. Голова кружится. Э, Шериф. Hello, Привет. Ташка. Хе, хе, хе. Не трогай меня, мэр. Не стоит ладить. Пулю в голову. Ск э скормить. Eh, no Риван слушает, чтобы anyway. никто не заметил. Ты жива только потому, что у него есть планы на тебя и, и на твою подружку блондинку. могу. пребыванием. Черт. О, здорово. не Сюда. Я видел, как Я а, тянул вас сюда. Вы были без сознания. могу. Я не могу. Я не Практически заслужником. Он предал туристов Чаржмамбе, и они исчезали. Вот, возьми this. это. Это to все, this. что я могу сделать. Надеюсь, вы сможете вылезать отсюда. И вот отсюда я подождаю, что город. было приятно познакомиться. у ключи. Включает сейф, наверное. Наверное. Кирпич. На, на. О, работаем, молодые люди. Теперь все у нас. Ага. Ага. Ага. ага. ага. ага. Ага. Ага. А, ну это легко. Такие замки я вскрываю, как не знаю кто. Так, так, так, так, так. Прислужник. А, Брамиу настоящий монстр. Теперь я знаю, кто убил Блэка и напал на меня в машине. он а, заставил менеджера отеля подчиниться и хранить все в секрете. Блэк всего лишь хотел выжить. Хотел. Да не получилось. Так, так. ключи у меня нашлись. О-о-о! Похоже, Мэр Блэк попросил Шариф собрать кое-какую информацию о А, ну так, это вы тут сами читаете. Тут целая куча денег. А я пошел искать. Ага. Ага. Ага, ребят. Пружинка. А, нашел. Кусачки. Я знаю, куда мы отправимся. Мы отправимся на мост. Да, вот он мост. Нам надо вставить тебя. Чтобы выключилось электричество. И мы попали э -э в дом, который мы видели во второй серии. Да. Да. Улица работает на Брамиуса. Почему я. Почему я не удивлена? Да потому что это всегда так. Теперь мы берем, открываем, и нам нужен ключ. У нас есть кусачки. Мы идем к машине. О боже, он, конечно, тоже под гипнозом. опа опа и опа <comedyOTRANCO2> а идем брать лестницу ставим Будем. берем молоток отличная работа старый замок для таких уже сотни разбитых Теперь... А, -а, а! На, на. Все равно громко. Подвал. Включаем фонарик. Опа! Нашел. И... Вино. Нашел. Не могу. Куча песка. Теперь, как я понимаю, надо да, было посыпать. Вы уже совсем... А... Блэк умер и, и девчонка. Неважно, я наконец да. достиг того, к чему стремился. Да, 53 года использовал всего города, чтобы копаться в старых шахтах. Осторожней, шериф. И что, ты можешь на меня закреплять сейчас драгоценные артефакты? Правда, что ли? Все держится только на мне. Я тут самый главный. Я именно тот, кто вознаградит тебя. Правда? Неужели это значит, что ты терпение, шериф? Я скоро разберусь с тобой. А теперь убедись, что никто не прикоснется к устройству. Давайте почитаем. Улица помогает в поисках мэра тем, что держит весь город под гипнозом. Прабинс пообещал вставить руку шерифа. Неужели у этого монстра действительно есть такая возможность? Ух, интересно. Ребят, наверное, следующее, и которое после этой серии, это уже будут финальные. Ребят, на этом мы, наверное, серию закончим. Спасибо, что вы досмотрели до этого момента. Не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Ребят, если вы подпишетесь на наш канал, вы не будете пропускать э, прохождение игр, влоги, вопрос-ответы и просто интересный контент, который понравится каждому человеку на свой вкус. Если вы ставите лайк, не забывайте написать комменты, почему вам понравился видос. Поставьте дизлайк и напишите, почему, коммен... почему вам не понравился видос. И мы исправимся, ребят. Э -э, с вами был Никас Бро-Ваня. Вы были на канале Трикса. Спасибо за просмотр. Ну и всем пока. Пока-пока. Пока. пока, пока.